Всем привет! Мы готовимся к рождественскому турниру. Я вот взяла расширители. Как можно эффективно тренировать хват? Вот берем, ставим их на штангу и делаем австралийские подтягивания снизу. Можно делать то же самое без расширителей. Немножко по другому Попробуем. Порта, всем успехов! Спасибо за просмотр!